Мне сказали, что обычно вы начинаете любые семинары и лекции в 7.15. Сейчас на часах уже вроде как 7.15. Больше опоздунов не ждем. Можем начинать? Давай. Что да. скажете? Все готовы? Обычно назначены на 7.15, начинаем в 7.30. Да, да. да, да. а, да. а сегодня не будем ждать никого? Здесь, ну, я думаю, да, потому что я вижу достаточно, ну, по количеству мест. Мне кажется, большинство уже пришли. Итак... Скажите, кто-нибудь слышал о Центре финансовой культуры? Нет. Значок вроде видели где-то. Значок где-то видели, хорошо. А о Романе Аргашокове кто-нибудь знает? Видимо, вы, раз вы подняли руку Центр финансовой культуры, вы слышали, то вы слышали и о Романе Аргашокове. Вы обещали, а? обещали, что он будет Да вы что? Да да? Не, я еще пока не был. Больше никто ни о чем, ну и, соответственно, меня тоже многие видят впервые, получается, да, раз ни о романе ни о чем, я еще приловчусь. Значит, ну давайте кратко обо мне. Меня зовут Елена Феоктистова. Я единственный на сегодняшний момент, те, кто ожидал Романа, к сожалению, Роман больше не вернется. Я у него выкупила этот бизнес, Центр финансовой культуры, работала с ним более трех лет в тренерской практике. Сама по первому образованию юрист и уже более 12 лет консультирую людей по разным юридическим и финансовым вопросам, потому что профессия и юристы, и феоксиста Финансовые консультанты они смежные и так или иначе я с этим сталкивалась немножко о себе кто я такая и откуда я взялась родилась я в вологде в очень большой семье но при этом семья всегда жила в достатке то есть мы экономили безусловно но не было какой-то нужды то есть я не ощущала себя какой-то там очень несчастной или то что я живу в нищете или еще как-то иначе значит в 2000 году Уехала в Санкт-Петербург, поступила на Юрфак СПбГУ, поступала на бюджет, отучилась на платно, благополучно, и в дальнейшем уже в 2005 году устроилась на работу в небольшую, ну как на маленькую должность, небольшую, да, младшим юристом, но в, в крупную компанию, многопрофильный холдинг. С зарплатой э, в среднем 70 тысяч рублей за 5 лет, что смогла себе позволить? Купить квартиру в ипотеку, но при этом параллельно э, была приобретена машина без кредитов, были путешествия без кредитов в разные страны, в том числе вот на фестиваль нашествия, где я в голубой майке тут представлена. А, да, с доходом в 200 тысяч рублей уже позволило себе гораздо больше и возникло больше путешествий и свадьба появились дети были платные соответственно роды в институт пилота лежала несколько месяцев позволяла себе сдавать платные анализы при этом как вы понимаете не бедствовала то есть несмотря на то что была беременна лежала в больнице но при этом себя хорошо чувствовала и уже на сегодняшний момент у меня есть и автомобиль растут близнецы две квартиры в московской области досрочно закрыла ипотеку по первой квартире на васильевском острове брала ипотеку на 7 лет закрыла за 5 и э, сейчас э, две квартиры которые я взяла в московской области они тоже были взяты в ипотеку и ипотеку уже закрываю рассчитываюсь вот буквально э, в следующем э, году осталось там полмиллиона из четырех взятых э, Почему я это все рассказываю? Ну и вот на текущий момент я директор Центра финансовой культуры, имею пассивный доход, продолжаю консультировать людей по разным вопросам. Не с целью похвастаться, друзья мои, чтобы вы понимали, нет у меня желания тут рассказать, какая я классная. Я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли о том, что все инструменты, которые я сегодня буду вам Показывать, они мною проверены на практике. Я так живу. Это мой образ жизни. Никакой тут магии нет, ничего такого особенного. То есть как в детстве научили, так это начала применять, применять, развивать, развивать. И вот сегодня там, к 35 годам какой у меня есть результат. Я своим результатом довольна. Ну, посмотрим, поможет ли вам это. Итак, Центр финансовой культуры, подробнее, если кому-то будет интересно, пожалуйста, это вот наш сайт, почта, телефон. Давайте пообщаемся, что для вас сегодня значит деньги. Хотелось бы услышать от вас ответы. Для кого что? Рассказывайте. Свобода, возможности. Желание. Желание. Желание самих денег. Просто, просто бывает так, что, знаете, есть желание, чтобы они просто были. Вот мне, я желаю там много денег. А зачем они просто много денег, оно тоже неинтересно. Для кого деньги – это стресс или источник переживаний? Причем вы можете переживать как по поводу того, что их нет, этих денег, так и по поводу, что они есть, и, боже, куда их деть, как их сохранить. У кого так? Бывает. Бывает, хорошо, спасибо за честность. А для кого деньги, знаете, это энергия, например, И очень часто люди, особенно девчонки этим грешат, что деньги это какая-то мифическая энергия, с которой нужно как-то дружить. Есть такие? Расскажите. Здравствуйте, проходите. Нет, среди нас таких нет. А есть такие, у кого платоническое отношение к деньгам, знаете, такая платоническая любовь. А, люблю, но не имею, да, это, например, у меня есть подруга, которая всю жизнь считает, что деньги ей должен почему-то давать мужчина, а, ну, так вот, вот мужчина должен давать денег, и все тут, а она сама прекрасная. А, но при этом, когда мы встречаемся на улице, я говорю, слушай, мерзость какая, вот совсюду просто, кара небес просто, во, во, со всех сторон, пошли в кафе, зайдем, хотя бы чаю попьем. А ты за меня заплатишь. Вот такая платоническая любовь бывает у людей тоже. Ну, я вижу, среди нас нет. Для меня деньги это в первую очередь ресурс, который позволяет э, давать мне комфорт. То есть я хочу передвигаться со своими детьми на машине, а не в общественном транспорте. Мне это некомфортно, это не про меня. Я хочу отдыхать на настоящем море, а не на нарисованном, как на слайде. Мне, мне искренне хочется верить, что ну, деньги позволяют как инструмент. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. Мы еще недалеко убежали, вы успеете. А, что деньги это такой инструмент который просто позволяет решать мои насущные задачи какие-то ну то есть он делает эти ну, деньги делают мою жизнь легче и проще а, какие цели вы уже на сегодня достигли расскажите мне пожалуйста может быть у кого-то есть регулярный отпуск у кого-то есть автомобиль или своя квартира давайте пообщаемся с вами есть что-то да Если было. В любом случае вы это уже достигли, понимаете? Мы же сейчас не про потери, а про достижение. Ну, Квартиру у меня есть, у меня есть несколько квартир, угу. у меня есть коммерческие недвижимости, угу. много всего. А насчет отдыха, я сейчас в одном международном туристическом клубе путешественников стал бесплатным членом и на больших лайнерах круизных, теперь буду Надеюсь, оставшуюся жизнь кататься по всему миру бесплатно. Вот еще можно кому позавидовать, да? Спасибо вам большое. Так, у кого еще что есть? Какие есть достижения? Среди присутствующих? Отпуск есть. Отпуск? Отпуск есть, ага. Ну, я вас поздравляю, друзья мои, что я могу сказать. Если у вас это уже хотя бы есть, то вы уже фактически умеете управлять деньгами. Но я здесь оговорюсь как-то. Отчасти мы иногда как-то управляем деньгами, как-то мы приобретаем квартиру или автомобиль, это может быть кредит или ипотека, да? как-то мы зарабатываем, то есть может быть нежелаемый не ну, как бы, не размер, да? то есть хотелось бы побольше, например, или нерегулярно удваиваем свои доходы. И вот если исходить из этого, какую бы вы оценку на сегодня себе поставили? Один, два, три, четыре, пять, по пятибалльной шкале, насколько хорошо вы можете управлять деньгами? Сами себе. Ну вот так, честно. Произносить обязательно? Ну давайте тогда, если вы стесняетесь, вы промолчите, может кто-то захочет высказаться, кроме вас. Троечка троечка, Тройка. да? В троечка. А если я бюджет посмотрю? Друзья мои, честно говоря, вот по пятибалльной шкале вот студенты, которые за 10 лет выпустились уже у Романа, на сегодняшний момент, те люди, которые к нам приходят учиться, я им практически все могу поставить два. И не потому, что вы такие бездры, просто потому, что где-то вы что-то не замечаете по пятибалльной шкале. Но здесь вопрос в другом. Как вы думаете что до какой оценки нужно дорасти вот, в понимании финансовой грамотности для того, чтобы с деньгами более-менее стало хорошо? Четыре. Четыре. Если была троечка, два нормально. Если было то три. Ну, на самом деле действительно тройка. Вот все просто. Чуть-чуть подкрутить, и уже с деньгами будет хорошо. Просто системно что-то использовать. Я уверена, что многие из вас уже те инструменты, которые я буду говорить, они уже используют. Просто вы это не осознаете. Знаете, на уровне интуиции что-то происходит, что-то делаю, как-то получается. Но на тройку вы наверняка согласитесь, что может каждый... Постараться. В школе помним, да, что для, для того, чтобы тройку получить, нужно просто было что-то говорить по этому предмету, и уже результат был, и уже троечка в кармане. Многие потом еще и в вузе этим пользовались. А, самое главное для в управлении деньгами, что новичок он не должен думать о каких-то стратегических задачах. Вот как-то планировать долго, и я имею в виду именно не то, что долго а, в плане лет. А я имею в виду, что какие-то сложные инвестиционные инструменты для себя разбирать, как-то э, решать вопросы... Э, элементарные, вот казалось бы, там приобретение, э, там поездка в отпуск, да, решать вопросы какими-то сложными путями. Вот я сейчас сюда сложу, там куплю какие-нибудь, не знаю, опционы, потом их э, вот так проверну и вот я в отпуск съезжу. На самом деле новичкам достаточно просто не совершать ошибок элементарных для того, чтобы с деньгами более-менее было все хорошо. То есть можно думать о стратегии, но реж, реж, желательно вот здесь и сейчас ошибок никаких не допускать. А какие ошибки у нас возникают? Давайте поговорим об ошибках. Что происходит с нашими личными деньгами? Мы сегодня про личные деньги, которые у вас каждый день в кармане, в кошельке, это ваш бюджет и так далее. Необдуманные траты. Очень хорошо, совершенно верно, <свешенно> <свешенно> да, действительно, необдуманные траты в первую очередь и, э, любые, э, аш, ну, и любые траты это в первую ну как, как мы это относим? Если я скажу, что деньги мы тратим для того, чтобы получить эмоции, со мной согласятся вот большинство здесь? Да. Согласитесь? Хорошо. Так вот, мое глубокое убеждение, что мы стремимся получить эмоции, затрачивая разные суммы денег. При этом эмоции могут быть сильными, слабыми и, ну так, середнячок. Не вроде уже еще не сильные, но уже и не слабые. И, предположим, у вас есть какое-то желание, ну, вот, купить квартиру. Вот у меня тут на нижнем слайде она указана. Это сильная эмоция, согласитесь, как только вы приобретаете квартиру, у вас, наверное, будет удовлетворение максимальное. И такая эмоция будет длиться долго, пролонгированная. Но прямо здесь и сейчас, без кредита, вот будем из, из этого исходить, квартиру вы купить не можете. Вот сегодня, вот прямо сейчас, квартиру я не могу купить, да? При этом что желание это осталось квартиру получить соответственно получить эмоциональное удовлетворение осталось и у нас вход вступают слабые и средние эмоции потому что они проще их легче достать сходил с подружкой сходила с подружкой или с другом в ресторан в кафе посидели пообщались Uh, уже удовлетворение получили, легче стало, вышел и забыл, хотя деньги вроде и потратил. Uh, купил, возможно, там, прыжок с парашютом. Это уже к средней эмоции относится. Да? И uh, деньги уже потрачены, какое-то время наслаждался этим процессом. Фактическое удовлетворение от покупки, быстрее получить от небольших трат слабые эмоции, это примерно траты... Ну так, до 10 тысяч рублей я их градирую. А средние эмоции я где-то градирую до 30, до 50 от десятки. Ну и крупные эмоции, это сильные эмоции, это все остальное. Загадка во всем этом заключается в том, что тысяча рублей, потраченная на, предположим, слабые эмоции, принесет вам по эмоциональной шкале всего лишь один балл удовлетворения. Но при этом, если вы потратите на средние эмоции ту же самую тысячу, у вас уже будет три балла по эмоциональной шкале. Я уверена, что вы за собой замечали, что как-то вот прям приятнее становится иногда, когда э, сделаешь какой-то себе желанный подарок. Ну, не знаю, абонемент на массажи купишь. Это все-таки к средним эмоциям относится и уже э, доволен, чем просто в кафешку сходить, там кофейку попить. Ну и если вы ту же самую тысячу потратите на какую-то покупку, которая вам принесет сильные эмоции, например, это тысяча включена была там в приобретение квартиры или автомобиля, то у вас уже по эмоциональной шкале будет достигнуто 5 баллов. Кто согласен? Кто понимает? Давайте так. Да. Все, все понимают. Если вопросы возникают, ребят, вы так руку поднимаете, буду останавливаться, если что-то еще объяснять. Ну и есть потребность у человека получить тысячу баллов по эмоциональной шкале. При этом для того, чтобы эту тысячу баллов по эмоциональной шкале получить на слабых эмоциях я должна буду миллион рублей спалить. Ну, по-другому я это не назову. Кофе, мупиться в ресторанах уест, не знаю, что еще, в магазинах, в шопинге там утратиться. Да? Средних эмоциях, соответственно, где-то 333 тысячи, и на длинных эмоциях 200 тысяч рублей. Чтобы всего лишь получить удовлетворение на 1000 баллов по эмоциональной шкале. Чувствовать себя довольной, чувствовать, что моя жизнь, она... Протекает не зря, что я получаю от нее радость. Мы же сейчас все стремимся э, получать удовольствие от жизни, и только об этом все вокруг и говорят. И есть такой... Эти баллы откуда Три, пять, Ну, фактически, это просто э, разделение вот самой эмоции. Ну, то есть, вот вы сходили это в кафешку, я это условно, естественно, градировала. Вы для себя можете поставить там 3, там, не знаю, 7, 10. Смысл именно в том, что... От покупки какое удовлетворение вы получите? Ну вот сходили вы там в ресторанчик? Да, да, да, а теперь да. Сильные, длинные принципиально? А те длинные, да. Какой вы внимательный, спасибо, я исправлю на будущем. А, нет, это не принципиально, ну по сути это эмоции сильные или длинные, то есть. Они, они и пролонгированные. То есть крупная покупка, она дольше доставляет удовольствие. Да? Когда я квартиру первую купила, я так радовалась. Я долго радовалась. И сейчас даже до сих пор радуюсь, когда я вспоминаю, что я это тогда сделала. Есть такой закон бабушки. Естественно, это тоже условное название. Я сейчас попробую его объяснить. Понятно, что оно шуточное. Живет бабушка на свою пенсию. И она ест хлеб, ну, бутерброд вот, хлеб, масло и колбаса. Всегда ей на пенсии хватает покупать именно хлеб, масло и колбасу. Представим ситуацию, что цены на хлеб выросли. Как вы думаете, что она будет прокупать в большем количестве? От чего она откажется? Иногда. от масла от колбасы. от колбасы от масла то есть она фактически станет реально больше хлеба покупать на вот условно мы вот этот эффект бабушки на себе как ощущаем есть у меня желание купить предположим дорогой автомобиль но при этом но при этом не могу вот пойти прям сегодня и потратить, там есть где-то 30 тысяч рублей, да, накопилось, но при пойти и потратить на 30 тысяч автомобиль никак. Я не говорю сейчас про кредиты, про разные возможности, потому что мы еще про них поговорим обязательно, про кредиты. И фактически вот эта тридцатка или 50 тысяч – это вообще магическая цифра. Как только она у людей появляется в кармане, как только они ее накопили, она тут же мгновенно превращается в гаджет, в поездку, во что угодно, но только не на ту цель, которая была отложена. Другой пример – в метод вокзальных продаж. Вы знаете о том, что рядом с вашей работой или с домом есть кафе или ресторанчик, где можно бизнес-ланч взять за 250-300 рублей. И когда вы прибегаете, предположим, на вокзал, потому что на поезд опаздываете, вы видите в вагоне, ресторане или в кафе на вокзале о том, что такой же бизнес-ланч будет стоить уже не 250, а 800 рублей. И вы уже фактически переплачиваете. То есть не имея какой-то финансовой цели, мы переплачиваем в мелочах. Мы начинаем ну не то что неумышленно транжирить, нас по, по сути вынуждают это делать. <с doorway> так, извините, ребят. Не так кнопка. И результат плачевный. У нас куча мелких трат. Иногда неоправданно дорогостоящих. Чуток средних. А из крупных бывает кукиш. Все должно быть сбалансировано. Количество мелких трат. Вот тут шопинг и рестораны. Количество средних. Путешествия, там, личный фитнес-инструктор. И, конечно же, количество крупных. Э, квартира и автомобиль. Для того, чтобы сделать не загрузилось. А, для того чтобы сделать вот эту сбалансированность самое главное составьте список целей все очень просто и а, распишите что именно вы хотите и когда регулярный отпуск на какую сумму не обязательно писать о том что я хочу там путешествие в европу вот тогда то тогда то просто регулярный отпуск на такую то сумму в год это может быть четыре вида отпуска на эту сумму, но не превышать ее. Да? Например, там в год я отдыхаю на, не знаю, на 300 тысяч, на 200 тысяч, у кого как. Все зависит от бюджета и зависит от количества состава семьи. Но он регулярный. Например, шопинг, да, я там планирую обновлять гардероб там раз в такое-то время и тоже выделяю на это деньги. Квартиру я планирую в таком-то районе, за такую-то стоимость и в таком-то году. Этот момент понятен? Угу. Если вопросы есть, то вот сейчас можно их задать. Про смету целей. К чему это это придет к тому, что вы сбалансируете свои желания, что вы не будете распыляться. Вы перестанете просто вестись фактически на э, ненужные траты. То есть вы не станете покупать кофе за 500 рублей. А обратная ситуация? А, обрат... о, о, о, я очень люблю жмотов. Мы сегодня с вами пообщаемся. Будет и про обратную. А вот я в следующем году хочу квартиру. Вы напишите, мы же с вами еще обсудим, мы же не расстаемся. Все инструменты мы еще изучим. Как деньги копить будешь, уже ценно изменится. То есть а... одна цена, а три года прошло, уже цена другая. Как? Зато у вас И деньги есть, каждый... да. да. Я да. об этом обязательно поговорим. Вы речь про сроки идет какие-нибудь адекватные? Ну как адекватно выставить сроки или пока что нет? А, ну в настоящий момент я вам могу рекомендовать это. Но про сроки адекватные мы скажем чуть дальше. То есть по слайдам это придет. Обязательно. Конечно, про адекватные сроков обязательно. Естественно, я вам не рекомендую поставить э, там, квартиру за 10 миллионов, если вы 30 тысяч в месяц зарабатываете еще и завтра. Да? Э, нет, не рекомендую. Я про реальный инструмент. Ребят, я вам честно говорю, вы извините, я вас перебила. Я вам честно говорю о том, что я рассказываю, я использовала это на себе вот можно это назвать тупой экономией, да то есть у меня было всего лишь две ипотеки первая которую я загасила досрочно за пять лет брала на 7 и вторая которую я брала по моему на 6 лет тоже загасила, загасила досрочно и я это делала не потому что куда то очень в рисковые инструменты вкладывалась и инвестировала я это делала потому что я просто подкручивала свои расходы я просто смотрела куда стоит тратиться куда не стоит но обо всем сегодня еще расскажу Итак, смета целей. Очень важно... Что ж, это у меня тут такое? Сейчас одну секунду, я просто вспомню, что у меня за слайды. Если есть вопросы, ребят, задавайте еще. Это сразу вопрос. Если бюджет 30 тысяч, да, как тогда вот такие вот длинные большие цели? А, расскажу. У нас сегодня как раз тема, тема об этом и есть, что если бюджет 30 тысяч, как вот запланировать на долгое время? Так. А, ну и начинаем да вот дальше у меня слайд почему-то еще, еще вот это это сразу ладно значит не сохранились они а, Ну в принципе мы этими слайдами обойдемся потому что они все говорят про одно и то же а, как же добиться все-таки результата для того чтобы крупная цель была достигнута да самый простой способ копить кто умеет копить деньги поднимите руки Ой, да, жмоты, ой, я просто сама жмот в прошлом, и я жмотов очень люблю, вы тоже, так, а остальные? Транжиры, наверное, да? Есть среди нас транжиры, которые, знаете, как э, те, э, которые в процессе не могут остановиться? Есть среди нас. То есть, когда идешь в магазин, вроде тебе ничего не надо, но вышел там с огромной кучей пакетов. Или в ресторан пошел, вроде не планировал как-то на шикарную ногу сидеть. А ну ничего, в один раз живем, можно и отдохнуть когда-нибудь, повеселиться. Что я себе все запрещаю. Ну, такого даже в мотах иногда случается. Ну... Наверное, я с вами соглашусь, да. Фактически можно копить, но здесь возникает другая ситуация. Представим, что вы приехали в незнакомый район в городе, где живет там кто-то, ну, ваши друзья или ваши знакомые, и они вас позвали в гости. И они говорят, да там две минуты от метро. Поехали на метро, сразу договоримся, не на машине. Хотя на машине тоже такие штуки бывают. Вы выходите из метро, и вы понимаете, что место незнакомое. Вроде вам сказали недалеко, вы идете, и вас все напрягает, все раздражает. Знаете, такой эффект незнакомой дороги. Куда иду, как дом выглядит, не знаю, и дорога кажется длинной, и э, она, естественно, незнакомая. Кто с этим сталкивался, у кого такая ситуация была? Так, у одного человека. То есть эффект незнакомой дороги, когда вам кажется, что дорога невероятно да, далекая. Но когда вы э, возвращаетесь обратно, вам, вы не замечаете, как неожиданно вы, хоп, уже у метро. Вроде только из парадной вышли, а уже у метро оказались. У меня первого эффекта нет, у меня сразу второй. А, сразу второй. Да, ну, значит, у вас просто, вы не относитесь к типу людей, которые там будут лишний раз заниматься самогрызством. Я это просто такая, которая, если незнакомая дорога, я еще себя погрызу в процессе, пока иду до нужной точки. Я, наверное, не туда свежу вернула, блин, ну почему я карту не посмотрела и так далее. Но когда возвращаешься обратно, дорога уже знакомая, оказываешься в нужной точке совершенно незаметно, хоп, и ты уже на месте. Так вот, фактически, когда вы знаете, что вы копите на машину, то вы просто откладываете деньги. Вы их, ну там, по 5, по 2000, по 3, просто как-то откладываете. Возвращаемся к волшебной цифре 50 тысяч рублей. Вы смотрите, что она накопилась. И потом неожиданно появляются разные ситуации. Они могут быть как положительные. Вот в моем случае, например, на третьем месяце беременности мы узнали, тадам, у вас два. Мы такие здорово. Умножаем все траты на два. Положительно, но это же нагрузка на бюджет семьи. Или отрицательные, там, какие-то поломки автомобиля, или какой-то переезд неожиданный. То есть, в вот этот полтинник, который вы так долго откладывали на желанный автомобиль, он резко разлетается. Ну, или иногда действительно появляется новый гаджет. У кого как. Кто-то идет и покупает себе новую игрушку. А почему это происходит? Потому что машина – это желание купить какую-то крупную покупку, и она даст вам возможность получить так называемые длинные или сильные эмоции. Но вот на полтинник вы машину не купите, без кредитов опять же мы обсуждаем. Я говорю про машину, если честно, не про самоубийство за 18500. Вот эти 50 тысяч вам помог, позволяют прямо здесь и сейчас уже получить в средние эмоции. То есть компенсация произойдет. да? Вот я хотел машину, чтобы получить какие-то пролонгированные эмоции, но не получилось, ну не, нет возможности. И я тогда сразу покуп, трачу этот полтинник и уже здесь и сейчас себе компенсирую. Этот момент понятен? Угу. Угу, хорошо. Второй вариант э, – кредит. Сейчас мы… Вот. Второй вариант ⁇ кредит. Кто пользуется этим видом накопления? 1, 2, 3, 4, 5, не стесняемся, 6, 7. Можно относиться к видам накопления? А вот теперь да. Друзья мои, кредит ⁇ это накопление. Только копите вы в чужом кармане, еще и проценты за это отдаете колоссальные. Вот это вся особенность кредита. Если мы поговорим по ипотеке, про ипотеки, да, то фактически, взяв в кредит 2,5 миллиона рублей под 12 годовых, если вы возьмете на 15 лет, то вы отдадите банку аж сверху за проценты 2 миллиона 900 тысяч рублей. То есть больше, чем взяли, 2,5 взял, на 15 лет 2 900 отдал. Если говорить и только об ипотеке, то самое, ну не знаю, я не могу сказать это выгодное, но просто, наверное, не такое э, ужасное и более разумное из двух зол, это брать ипотеку не, на срок не более чем 7 лет. Тогда вы хотя бы переплачиваете стоимость дорогого автомобиля. Ну там миллион двести, вот в этом примере в частности, полтора миллиона. Если же вы берете ипотеку на более длительный срок, то вы переплачиваете фактически стоимость чуть ли не своей квартиры. А, а можно опросить? Да, нужно. Вот ну, по сути у нас в 2014 году там, доллар ну, рубль два раза обесценился. Соответственно, то, что я переплачиваю, ну фактически я ничего не переплачиваю. Да, Потому нет. что теперь я отдаю, деньги, которые... вы зарабатываете, Вы зарабатываете 100%. в рублях. Понятно, что в рублях Даже больше. Да, да. Например, вы, здесь понимаете, здесь все, нет, вы сейчас говорите о каких-то абстрактных вещах, да, то есть, ну вот же люди вот так вот как-то делают, ну вот же да. доллар, доллар же э, вскочил, он же изменился, а я говорю вам, а здесь и сейчас, ваши активы, они в чем, вы зарплату в чем получаете, в рублях? Если бы вы получали зарплату в валюте, тогда бы я сказала, никаких проблем, у вас действительно ипотека, э, ипотека стала гораздо выгоднее, потому что ваша зарплата увеличилась в два раза. Но у вас это не произошло так. Вы продолжаете зарплату получать в рублях, тратите ее в рублях на продукты, и ипотека у вас все так же в рублях. При этом цены вокруг, которые зависят от доллара, они дорожают, то есть у вас нагрузка стала еще хуже. Вам сложнее, наоборот, стало покрывать этот кредит из-за того, что деньги наши обесценились. Понимаете? Хорошо, спасибо. Если мы возьмем, например, потребительский кредит, да, предположим, там на полмиллиона рублей, и вы его взяли ну, где-нибудь там под 17,5 годовых, ну, под 16, давайте так начнем, то вы фактически за, на эти полмиллиона еще переплатите 229 тысяч, то есть больше половины отдадите. А если мы вспомним, что большинство банков еще навязывают нам страховку, и еще определенные там есть у них разные способы увеличить процентную ставку, то реально мы с вами платим по потребительским кредитам зачастую 17,5 и больше. На сегодняшний момент, слава богу, есть закон, который хотя бы обязывает банки вписать в квадратике, какая же реальная процентная ставка. Раньше такого не было. И взяв полмиллиона на 5 лет под 17,5 вы переплатите там аж 253 тысячи рублей. И получается, что мы вот рассчитываем на то, что у нас будет улучшение жизненной ситуации а фактически наш кредит все наши деньги он и съедает можно конечно когда вы вписываетесь в кредит я наверное, по другому не смогу это сказать <смех>, потому что на мой взгляд осознанно когда вы подходите к идее приобрести что-то в кредит и берете на себя эту ответственность в первую очередь задумайтесь о том что жизнь она может измениться и даже если у вас доходы сегодня очень хорошие то завтра они могут поменяться как это произошло например со мной как только ты становишься сейчас вот я найду своих близнецов где они у меня тут как только ты становишься мамой работа у тебя Заканчивается. О, <свят> работа у тебя заканчивается. Потому что свято место пусто не бывает. В наше время, к сожалению, э не не всегда работодатель готов ждать женщину из декрета. Ну, вы тоже ипотеку сказали, взяли несколько Да, но я брала ипотеку только на 7 лет. Мой платеж по ипотеке был не более 10%. Так, подождите, вру 15% в начале, 15% от моего дохода. То есть я понимала, что если у меня доход упадет, вот если мы говорим про первую квартиру, про вторую, там все было еще проще. Доход упадет, то я смогу выплачивать 30% от дохода. Вообще, в идеале, конечно, чтобы ваш э, платеж по любому кредиту составлял не более 10%. Если ваши доходы упадут в два раза, то вы хотя бы будете платить 20% по кредиту от своего оклада имеющегося. И закрыла я это все досрочно. Вместо 7 лет я закрыла за 5, а вторую ипотеку я вообще брала на крайне выгодных условиях. Там у меня и процентная ставка смешная была, 8 годовых, и взяла я ее там, на 6 лет. Ну, из-за беременности закрываю в течение пяти. Ну, потому что какое-то время проседание по доходам было. Но при этом, я когда была без работы, период, я не голодала, я не бедствовала. Мы нормально жили здоровой жизнью, ну, здоровой семьи. Мы ходили куда-то отдыхать, мы питались абсолютно. Тем более близнецы, беременность была непростая, сразу скажу. И где-то около 350 тысяч мы параллельно потратили на восстановление детей. Массажи, врачи платные, остеопаты. Дайте два что называется сразу же на двоих все умножаем все траты ну и получается что когда мы вписываемся в кредит то здесь идея вот фактически происходит достижение финансовых целей вот наших желанных там квартир машин и так далее происходит следующим путем взяли в кредит отдали кредит захотелось опять взяли кредит опять отдали и получается что очень многое мы себе все равно в процессе не позволяем. Очень многое мы себе в процессе начинаем запрещать. Какая альтернатива? Личный финансовый план, который позволяет: это к разговору о том, что за 30 с, с, с доходом в 30 тысяч, тут у меня, конечно, доход в 70 нарисован на примере. С доходом в 30 тысяч рублей как достичь финансовых целей? Так, о, есть! Личный финансовый план – это таблица, которая, там если кому-то нужно будет, формы предоставим, не, никакой проблемы нет. Это таблица, в которой указаны столбиками ваш доход, ваш расход средний и ваш итог прибыль. То есть то, сколько вы откладываете. Обязательно есть отдельным столбиком кредиты, которые вы гасите. И есть отдельным столбиком так называемые обязательные расходы, которые ну, вы накапливаете в течение года. Это отпуск может быть, это может быть обучение или... Это затраты на здоровье. Кроме того, мы не забываем в процессе, когда составляем вот свой финансовый план, не забываем о себе и обязательно рекомендуем такую систему, как накопительное страхование жизни. Если что-то происходит со здоровьем, чтобы у нас была возможность хотя бы полечиться за не своего кармана, не свои активы распродавать, а за счет страховой организации. По своей природе финансовый план – это навигатор, как автомобили. То есть он вам дает возможность, ну, знаете, это это ощущение знакомо на моей дороге. Вы э, откладываете в, в месяц определенную сумму денег. Вот, то есть вот это запомнили, что вот вы, все время я должен отложить определенную сумму денег, и тогда все мои цели будут достигнуты. А цели наши вот здесь их немного, но они есть. Потому что немного, потому что здесь у человека кредитов было изначально достаточно большое количество, и мы все деньги э, направляли на погашение этих кредитных обязательств. И когда у вас есть такой вот навигатор в плане финансов, вы уже четко знаете, что вы хотите, и главное, когда вы это достигнете, вы это понимаете, и какими способами. Если вдруг у вас взрывает какой-то кассовый разрыв, ну, вот здесь вот где-то есть вот такие вот небольшие дырочки, но я не могу назвать это кассовым разрывом, то вы уже можете к этому подготовиться. Вы можете это предотвратить. Когда у меня есть много трат, я, соответственно, спокойно... Я, соответственно, когда у меня есть много трат, я, соответственно, спокойно их распределяю на, на, свой, на свою жизнь, там, в, в годах. И если я вижу, что, например... Квартира за 10 миллионов, но у меня никак не получается, то я, конечно же, какой вариант использую? Их всегда 5. Взять в кредит, но мы помним про, да, про переплаты по кредитам, <свят> вот, про, про слайд с бутербродом. Или же, что мы можем еще сделать? Мы можем просто уменьшить стоимость цели, то есть взять квартиру, например, подешевле. Или мы можем изменить срок. Или же мы можем продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-то нужное. Если у вас вопросы по этой теме? Ну, мы сейчас еще дальше пойдем. Это еще не конец. Да. Да. Ну, не в чаты, я, честно говоря, не в вашем чате. Вы потом подойдите, мы запишем просто ваши ящики, почтовые и рассылку сделаем. Просто сами скинуть, да я сани тоже не, не знакома если это что -то есть, то а просто... а у меня <смех> <так> есть <смех> у <вас смех> рассылка есть ну, помимо таблиц какая-то вот э, центр институт, да. компания центр финансовой культуры действует уже 10 лет да у нас есть рассылка а где подписаться можно ты да, да, конечно. Да вы дадите ваш электронный ящик, мы, скорее всего, вам с рассылки отправлять таблицы и будем. Будем вам автоматом запишем вас к нам. Да, да, всех тут. Сейчас. Отпишитесь, не переживайте, это не так сложно. А, так, ну и а, как, же достичь, а, как же достичь всех этих а, целей? Для того, чтобы... Ну вот, финансовый план, он еще что выполняет? Он выполняет э, такую функцию, как цербера, которая помогает вам накапливать деньги. А вот, э, вот этот столбик, это прибыль, которая копится у вас в течение там, нескольких лет жизни, а ее результат, вот окончание на счете мы видим здесь. Э, вот у девушки не было целей в течение там, года, и она к концу года уже накопила 28 тысяч рублей. Фактически дальше у нее уже возникают какие-то цели, связанные с тем, что она откладывает деньги на капитал. Капитал, обратите внимание, что у нас консервативный, 15%. Мы очень консервативная компания. И, соответственно, откладывая деньги на капитал, она уже начинает параллельно формировать свое финансовое будущее, так называемое, копить на пенсию. И дальше у нее уже вот здесь вот скапливается определенная финансовая подушка, а избыток инвестиционных инструментов она отправляет там в акции, в облигации, в недвижимость, какие-то Умеренные и э, ликвидные инструменты то есть или надежные и ликвидные а, дальше у нас если есть какие-то вопросы по таблице как таковой вы задавайте я готова на них ответить потому что дальше я хотела перейти уже к инструментам э, другим чтобы но не перепрыгивать. Да? это 2014 da, файл это 2015 или 15 14 но тут а, 29-й, ну это просто слайд у меня не вошел, а так мы его составляем до 60-летнего возраста человека обычно. Если есть студенты, которые хотят в 50 лет выйти на пассивный доход, то мы до 50 лет составляем. То есть наша задача есть и до 70, наша задача вот по смете целей, которую мы с вами в самом начале говорили, расписать все свои хотелки и посмотреть в какие годы мы их можем достигнуть. Используя консервативные инвестиционные инструменты. А если нет стабильного дохода, тогда финансовый план тем более нужен, потому что он вам поможет как раз-таки предотвратить кассовые разрывы. Вы видите, что у вас будет там доход, например, сегодня густо-завтра пусто, и вы понимаете о том, что у вас есть расход в месяц всегда стабильный. Вы все равно какую-то определенную сумму тратите на продукты. Какие-то обязательные расходы. Это или аренда квартиры, или может коммуналка, если живете в своем жилье. Интернет, телефон. И то есть вы уже можете, благодаря Финоплану, распределить свои деньги и уже начать что-то откладывать. Ну, самый простой метод, я когда стала уже фактически работать на себя, я любой доход, который получала... Там, консультация юридическая, консультация финансовая, неважно какая, э, сразу же делила на несколько копилок. Ну вот просто получила 5000 рублей в карман и разделила. Это у меня на капитал, это мне там на, на, на, на мои шпильки, это так называемые цели, да, это мне там на отпуск и так далее. Любой доход просто распределяем. И таким образом деньги, позволя... Деньга... деньги не разлетаются. Ну, то есть не тратятся все под ноль. Конечно, личный финансовый план – это не гарантия того, что вы ну, не случится какие-то там катастрофы да? то есть не защитит от девальвации да, от падения, как молодой человек спрашивал, от роста цен не защищает, не защищает от каких-то непредвиденных обстоятельств в виде аварии и конечно от изменения, от изменения зарплаты, то есть если вы ее потеряли. но что поможет он точно сделать? В первую очередь он поможет вам увидеть достижимость ваших целей, а именно когда. Исходя из настоящего, исходя из своего дохода. И, так скажу, на практике, вот если человек зарабатывает, например, там 50 тысяч рублей, 100 тысяч, 200 тысяч, в дальнейшем у него случаются какие-то обстоятельства, которые заставляют его снизить этот уровень дохода, Зачастую через какое-то время он вернется к своему заработку. Может быть пройдет год, может быть два, но человек возвращается к тому уровню дохода, который он уже попробовал. Это происходит, я не знаю, может быть, это магия. На мой взгляд, это просто происходит из интуитивного э, образа жизни самого человека. То есть он привык зарабатывать там 200, и он себя будет продавать за эту сумму. Привык сотку зарабатывать, и он себя будет продавать за эту сумму. Пока вот он не добьется, ну сложно представить, что он будет довольствоваться там зарабатывал сотку, вдруг будет довольствоваться тридцаткой. Только если у него какие-то обстоятельства такие сильные произошли, изменения там, не знаю, в мировоззрении произошло. Человек решил стать э, свободным от всего и уехать куда-нибудь. Э -э -э -э -э -э -э -э Значит, в первую очередь поможет дос увидеть достижимость целей. Не распыляться, не тратиться на огромное количество кофе, ресторанов, шопинг и так далее. Легче собой управлять и контролировать, потому что вы понимаете, что вот эта тысяча рублей, отложенная сегодня там, на банковский счет, она в дальнейшем вам принесет еще дополнительное... Ну, она быстрее э позволит вам достигнуть вашей желанной цели. Увидеть и предотвратить кассовые разрывы. Это немаловажный э, момент, потому что, когда задач очень много стоит, и нужно и за это, и за то заплатить, а если еще есть кредитные обязательства, то еще и кредит как-то покрыть. А, а доход, например, в следующем месяце не предвидится, потому что доходы плавающие, то можно распределить разумно деньги, чтобы хватило на обязательные платежи, хватило на поесть, ну какое-то время переждать, или же найти возможность заработать еще, продать что-нибудь ненужное. В любом случае, финансовый план помогает не обесценивать вам еще своих достижений. Вот мне кажется, это вообще самая золотая функция, которая есть вот у этой такой скучной бумажки. Почему? Потому что очень многие студенты, например, представим, что вот здесь вот был бы ноль, а здесь, наверное, ноль и был, да, там 14 тысяч, она кредиты погасила, ну, так, какие-то копеечки. А студенты, которые откладывают с нуля, говорят, ну, у меня тут накопилось, я так долго коплю, у меня накопилось всего лишь там 30 тысяч рублей, я никогда так не дойду. Открываем финансовый план, смотрим. Ты посмотри, у тебя в этом месяце должно было быть не тридцать, а 25 Ты понимаешь, что ты его уже на пять тысяч опережаешь. Ты понимаешь о том, что ты уже ближе к своей желанной цели. И фактически человек автоматом начинает думать о том, что ой, а где я еще могу сократить расход, чтобы быстрее достигнуть желаемой цели. И э, финансовый план таким образом помогает вам не обесценивать своих заслуг, не бежать и не тратить накопившуюся сумму сразу же куда-то, позволяет ее ну, скоробчить, так скажем, как говорила моя бабушка. Надо коробчить. Ну и желанный автомобиль там станет быстрее. Можно ли без него, без личного финансового плана? Да. Но вот будет как в игре: Ну погоди. Главное не уронить это яйцо. И вот каждый месяц крутимся со всеми расходами, пытаемся эти яйца поймать. Ну, а в кризис обычно так. Все разрывается, все яйца сыпятся и ничего не ловится. Все в полный швах. В любом случае с линчным финансовым планом всегда проще. Тем более, что ему нужно просто следовать, а не срываться обсудим как же не сорваться да то есть какой же главный инструмент стоит в во всем этом деле учет расходов друзья мои самое самое главное это вот учет расходов чтобы вот здесь вот не перекашивало и тут тоже кто ведет бюджет поднимаем руки угу. те кто не ведет присоединяйтесь очень полезная вещь она сама по себе помогает только э, стоит начать записывать какие-то свои расходы, уже на следующий месяц ты тратишь э, гораздо меньше. Только, друзья мои, обязательно вести бюджет и сокращать расходы нужно разумно. Во-первых, не нагружайте себя какими-то тяжелыми таблицами. На сегодняшний момент можно установить приложение, и многие приложения привязываются к банковским картам, и вы фактически банковской картой рассчитались, а приложение уже само это в, в свою систему добавило, что у вас была такая-то покупка, и вы будете тратить Времени, но ну, одну-две минуты по заполнению в день. Стою, за, сидим там, в кафешечке или в ресторанчике, счет попросили принести, принесли счет, пока официант ходит за сдачей, открыли приложение, быстренько вбили трату. Поех, проехались там на каком-то общественном транспорте, быстро добили трату. А многие э, студенты пробуют, мне даже говорят там, Лен, да зачем вообще, ты не представляешь, сейчас вот эти банковские карты, они же всю аналитику дают, там, установил приложение, они дают прямо раскладку, что на продукты потрачено, что куда. Не вопрос, можно и так. Главное, чтобы вам было удобно. Но просто э, аналитика, она важна еще, чтобы вы понимали, что там у вас потрачено. Я не говорю, что вам нужно количество граммов лука э, записывать, сколько вы съели за этот месяц. Но просто если вы тратите на продукты, предположим, там 30 тысяч рублей, а из этих 30 тысяч вы проанализировали и увидели, что вы десятку только отдаете на сладкое, то, наверное, надо что-то сделать. Ну, потому что вы одну треть тратите только на сладкое, которое которое даже не дает... Ну, оно дает эмоциональное удовлетворение, но сытость как таковая недолгая. Да? То есть определенная польза. Второй инструмент, который рекомендую всем, тот, кто знаком с Романом, вот девушка, она наверняка про него слышала, это оценивать стоимость покупок в часах вашей жизни. Кто слышал об этом инструменте? Просто угу. Про него все рассказывают. Они все слышали. Хорошо. Рассказывать не надо. надо. Дальше пойдем. Надо, надо. А, надо, да? Надо, да, все, извините. <соцентрический статус> <соцентрический статус> Тогда давайте потерпите те, кто уже это делал. Давайте пройдем с вами простое упражнение берем месячный доход ваш который у вас он есть если у вас не стабильные заработки то среднее ну там на три месяца умножьте ваши доходы и разделите сложите три месяца и разделите на 3, сколько будет сейчас нужно посчитать ваш месячный доход и вычисляем сколько часов в месяц вы работаете если у вас классический 5-дневная неделя 8-часовой рабочий день то вы в месяц работаете 176 часов рабочих. Соответственно, если вы работаете 176 часов, то, ребят, кто-то считает или просто все фотографируют? А я тогда дальше двигаюсь. Мне просто интересно, у кого что получится. Я вижу, что все задеваются. допустим, 50, да, месячный доход? Да, 50 тысяч. Рабочий день у вас 176 часов. Вот здесь вот в примере 22 рабочих дня, 8 часов в неделю. Если у вас 50 доход, делим на 176, классическая рабочая неделя. Uh -huh. то получаем стоимость часа вашей работы uh -huh. и дальше э, вот в моем примере с доходом в 30 тысяч рублей человек зарабатывает 170 рублей в час uh -huh. и дальше например мы вспоминаем что была какая-то сомневающаяся покупка у кого что кто что недавно купил такое, и вроде непонятно, доволен, недоволен, или куда-то сходили, или что-то потратили. Все для себя вспомнили такую покупку, да? Головой покивали. Хорошо. Разделите стоимость вашей покупки на стоимость вашего часа. В моем примере, ну вот человек купил что-то на 5000 рублей. Ну не знаю, допустим, роликовые коньки. Он зарабатывает 170 рублей в час. Мы разделили 5000 на 170, получили 29 часов. У него 8-часовой рабочий день. И получилось, что целых 3,6 дня он работал за роликовые коньки угу. смотрим на это и задаем себе вопрос угу. готовы ли вы за ролики вот в данном случае отрабатывать вы работали как обычно все делали как обычно если была суета на работе то она была такая же как раньше если аврал то он такой же как раньше и вот вы потратили 5000 вы потратили там четыре дня фактически приходите и вам выдают роликовые коньки и ну и так еще копеечки выдают там посчитали если вы, по итогу, проведя вот это упражнение, поймете, что вы покупкой все равно довольны, готовы получить, как мне моя старшая сестра сказала, ты что, я так люблю это платье, это же платье, мне наплевать, что я на него там 4 дня должна работать. Ну, я говорю, ну так покупай, чтобы чувствовать себя довольной. Тогда эта покупка не будет считаться бездумной, она доставит вам действительно удовольствие. Не исключено. <смех> Для этого есть личный финансовый план, чтобы посмотреть, а нужно ли ее делать. да? А если я сэкономлю, когда я приду э, к ней. У меня была студевка, студентка, э, которая э, ненавидела э, назад... А мы сейчас вернемся туда. Не, не переживайте, там уже просто резюме. Я посмотрела, что э, резюме. Сейчас вернемся обязательно. Э, у меня была студентка, которая ненавидела траты на автомобиль вот вообще никак 5. то есть она она масло она бензин еще как то более или менее заправляла но масло ей машину купить уже жаба душила то есть вот просто она, у нее а, лена вы не понимаете у меня тут опять депрессия у этой штуки опять что то полетело ну то есть она даже не могла ее назвать настолько ей эти драты не нравились я, я задаю ей вопрос ну, наташ почему вы ее не продадите зачем вы это терпите но ну, естественно поступает логичный ответ я работаю за городом, у меня двое детей, я тупо не успеваю на развозку от работодателя. Да, то есть пока она там детей в школу отвезет, работодатель уже, автобус уже уехал. Хорошо, давайте анализировать. Есть такой сервис каршеринг, кто слышал, это аренда автомобиля поминутно. Можно арендовать автомобиль, при этом вы платите только за процесс поездки, да, то есть пока вы в нем находитесь. Есть такой система, как Бла Блакар, кто наверняка все слышали. Это система поиска попутчиков, когда вы просто выстраиваете. Есть приложение что-то наподобие подвези соседа, когда люди, которые вот я еще знаю, что есть приложение, например, сейчас я вам скажу, как оно называется, я его вообще сама не им не пользовалась но э, ребята те которые пользовались они его рекомендуют double way double -way. фактически это приложение позволяет тоже как попутчики э, э, тоже как попутчики то есть если оно установлено в разные живет люди в одном доме и человек устанавливает этот double way себе и он видит кто у кого еще есть такое приложение и у людей сразу же есть э, там пометочки комментарии езжу с, там в, в 9 утра всегда в сторону там купщина и народ уже может подойти и сказать подвезите в сторону купщина в 9 утра таких приложений очень много и она для себя начала примерять, и впоследствии она, естественно, зазнакомилась там с людьми, которые всегда ездили на работу на машине, которые, которым было удобно ее подхватить. и Ей это обошлось существенно дешевле, автомобиль она по итогу продала. И головную боль она сняла. Когда ей понадобилось куда-то с детьми ехать, она использовала каршеринг, и для нее это было удобно. Если же вы проанализировали Стоимость покупки в часах жизни и э, проанализировали свой бюджет, и понимаете, что у вас где-то есть какая-то переплата, ну то есть любая покупка, она все равно оценивается с эмоциональной точки зрения. Есть покупки, которые э, вы делаете на автомате, но они вам уже удовольствие не доставляют. Ну, вот я приводила пример про сладкое. Да? Человек, например, тратит много денег на сахар и постоянно лечит зубы. А, начали сокращать. Расходы. А, там В этом месяце на 5%, в следующем на 10%, потом на 20%, то есть по возрастающей. А, сразу бросать нельзя, <laughs> это опасно. А, потом может, знаете, как пружиночка отдачу дать, и можно начать обжираться просто этим сладким. Ни в коем случае. Любой расход, который является вашей финансовой привычкой, сокращайте постепенно. А, проанализи... Записали свой бюджет посмотрели, проанализировали, не просто записать, а посмотреть, что, где я трачу э, лишнее, какое, какое удовольствие там доставляет это. Может быть, вы давно не смотрели тарифные планы у мобильных операторов, стоит переоценить. Может быть, вы давно не анализировали какие-то предложения, которые можно, ну, не знаю, там есть сайт, например, Letyshop, э, сайт э, покуп, к, покупок с кэшбэком да, через интернет-магазины. Вы покупаете что-то в интернет-магазине, зарегистрировались на литишопе, и вот, пожалуйста, у вас еще одна экономия, потому что вам часть от покупки возвращается. Самое главное, не делать это резко, то есть не надо себя душить сразу же. То же самое касается и для жмотов, как раз таки, вот, оценка, о, о, о, оценка в, жи, в, в жизни в часах. Если вы жмотите, потому что вы жмотите, и вы не понимаете, вроде вещь нужна. Вы знаете, у меня муж такой. Он вот его заставить в магазин сходить купить одежду себе очень сложно. Очень. То есть, вот пока, когда порвется. Тогда да. <с> ну, то я говорю, я говорю именно об одежде, которая такая повседневная, когда ему не надо куда-то там на выход идти, или будьте здоровы, правду сказала, на выход идти или еще что-то. Именно повседневная. Вот слушай, ну они уже плохо выглядят, эти джинсы. Ну давай новые-то купим. Зачем нормальные джинсы? Будем в этом ходить. Вот когда уже разрывается, тогда да, тогда уже можно пойти и купить оценивайте точно так же стоимость покупки в часах если вам например вот хочется обновить гардероб вы выделите цены деньги какие то себе на это разделите сколько это будет в ваших часах жизни работы И если вам комфортно вот, получить взамен работы там пять шесть дней выработали и вот вам новый гардероб выдали ну почему вы себе отказываете вы же лишаете себя той самой радости эмоциональной в жизни этот момент понятен ребят Хорошо. Ну и подведем итог сегодняшний. Так, вот. Составьте смету целей. Начните вести бюджет. Анализируйте его обязательно. И если э, в вашем бюджете есть... Э, покупки которые вам не доставляют удовольствие попробуйте от них отказаться или отказывайтесь постепенно сокращайте просто траты я уверена что вы не заметите если вы например на сладкое тратили там 3000 рублей а в следующем месяце потратите две семьсот ну, ну в принципе ну небольшая разница зато 300 рублей вы уже отложили на банковский счет на зубы а? На зубы тоже наверное, да и и, соответственно, вот такой анализ вам позволит вы для себя ну, избрать абсолютно комфортный э, образ жизни, то есть комфортное количество трат на э, ну, слабые эмоции, на средние эмоции и на крупные эмоции. И по итогу составьте личный финансовый план как навигатор, который вам поможет достичь всего этого. У меня здесь еще был слайд со списком литературы, но я вам на словах скажу. Рекомендую по этой теме всем прочитать книжку Романа Аргашокова «Деньги есть всегда». Вот такая простая книжка. «Деньги есть всегда» – это название нашего основного продукта. Роман – он основатель Центра финансовой культуры, а я уже у него впоследствии выкупила его, когда он решил поменять сферу деятельности. Какие вы сразу за собой книжку приносили, ты подавали? Да, я больше заработаю, если я просто с вами поговорю, а потом пойду дела решать, понимаете? Потому что это же все равно меньше доход будет. Время – это тоже деньги, его тоже нужно разумно распределять. Есть ли какие-то вопросы? Готова на них ответить с радостью? А тебе а в настоящий момент он, как он сказал, я улетел в Тай. <смех> какой тайне, а какой Тай не скажу. В Тайге. настоящем он в Тайге, без связи. Нет, потому не именно сейчас, а вообще. А, есть, он, ушел? он ушел из бизнеса, да, и уехал в Тайгу уже там несколько месяцев. Прям... Это как раз вот те самые траты, как, изменения жизни, которые может случиться, да, то есть э, кто-то хочет э, доходов, кто-то хочет э, просто спокойно работать. Кто-то хочет. В тай. Да, да, просто в тайне, да. Есть, не стесняйтесь, я могу, сейчас я посмотрю, мне кажется, я очень быстро вам преподнесла все, гораздо, гораздо дольше, наверное, планировать. Ну, не половины там, не половины, там чуть меньше, там всего-то 4, по-моему, четыре 4 слайда куда-то потерялись. Можно детальнее, если можно. Да, конечно. Часть накопления, вот проценты, и, соответственно, как вы работаете, вы советуете работать? Ну, смотрите, вот здесь, вот в данной таблице, у нас стоит просто формула. Вот в умеренные инвестиционные инструменты мы где-то 5%. Я вы как-то рекомендуете человеку, идите и капитал на 15% в вы положите. А, что мы делаем? Ну, у нас есть свой, да, да, я поняла, у нас есть свой тренинг по... О, так он называется разумный инвестор. Мы рекомендуем покупать акции, облигации и ETF Все Все. и Все. ИТФ. Все. Я сказал у нас. Вот, а, мы обучаем выбрать их. Мы обучаем их Вы про... да, выбирать, проанализировать. Вы и ИТФ это биржевой индексный фонд. Уже выбрал, да? Там уже составили, по сути, по сути, вы знаете, есть такой э, индекс ММБ. Туда входит ряд компаний. И есть компания которая вот в нашем в российском рынке который продается на московской фондовой бирже это финнекс но его я не рекомендую ребят потому что он нереально дорогой он за обслуживание берет гораздо больше денег и там все компании которые вот входят в индекс мБб они куплены и фактически вы следуете за рынком вы не пытаетесь его опережать или что-то с ним делать вы купили пай который состоит из этих компаний ну, значит, вот у вас как бы средняя доходность в вашей квартире 15%? Да. Нет, вот 6, 4, Не, меньше, 40%, меньше, 40%. Потому, что, потому что у нас вот здесь вот 15, а здесь у нас 5, а здесь у нас 10. То есть у нас средняя гораздо меньше, а, чем А да. сразу. Да, вот, и вот и, эти и, все, и, да. И, да, и, да, совершенно верно. Еще мы учитываем страховку, но страховка это как консервативный инструмент. Мы максимум делаем в соответствии с законом 3%. И мы ее рекомендуем именно для того, чтобы человек себя в большей степени защитил от каких-то вот непредвиденных обстоятельств. Да, там, у меня близнецы подрались этим летом между собой, а один другому дверь, дверью палец прищемил палец вздулся э, там все как-то очень плохо получилось э, ноготь отвалился понятно что он впоследствии вырос новый но компания страховая нам возместила за один ноготочек 5000 рублей мы и когда у нас какая-то ситуация возникает то есть мы не думаем мы сразу едем в ближайшую платную клинику которая хорошая и где нам могут оказать медицинскую помощь они а не ждать не записываться ничего остального это не, не ДМС, это просто... нет не дмс это именно накопительное страхование ну потом на при желании, давайте как так, вопросы, если появляются конкретные, вот можно выделить этот лист, я его положу куда куда удобно положить, и вы можете просто свой почтовый ящик... По а, хорошо, давайте. А есть планшет? Там нет планшета вот сбоку? Нету а ручки у всех есть я вижу да. ну попробуйте тогда э... а? А страховая у кого какая? Мы ан учим анализировать. У меня какая лично? Я лично страхуюсь ППФ. А чем она лучше ДМС или хуже? А это вообще другая тема. ДМС это просто, знаете, способ полечиться, если что-то случилось, да. То есть это место обязательного медицинского страхования. А накопительная страховка она включает в себя рисковую страховку и элемент накопления. То есть если бы вот здесь вот 25 тысяч разбить, то часть из этих денег они мне вернутся в будущем, они накапливаются всегда. А часть из них покрывают риски, связанные там, э, с несчастным случаем. Э, в несчастный случай включены переломы, уж, ну, там, сотрясение, э, смерть. Э, ну, в любом случае, сама по себе накопительная часть страх страховки, она э, включает смерть по любой причине. И э, накопление, то есть факт дожития. Заключили на 10-20 лет, дожили до этого возраста, вы получили эти деньги обратно. Но при этом вы в течение года были, в течение вот всей этой жизни, были застрахованы. Вы поглощаете спортивную или нет? Ну, ну, я вот, занимаюсь спортом, полностью случилось. А, был. да, со спортом там есть определенные нюансы, да, есть поглощающие. То есть там вам посоветуют а, определенный пакет. Может, вам не классическую, там премиум посоветуют, там какую нибудь специальный пакет для спортсменов. Есть такое. Есть накопительные страховки для женщин, которые ожидают ребенка, беременные. А как они с полковой обвинениями, травмами? Неважно. Там они не проверяют вас. То есть важно просто предоставить сам факт, что вот произошел перелом. Вы можете быть при этом в любом городе. А, то есть она даже не на город распространяется, а на всю Россию, на весь мир. На меффект. На, на вас лично, да. Вы с этим ездите и живете. Классно. Очень Здесь хороший инструмент. Рассказываете, что у вас есть финансовый план, либо это как-то статью расходов, ночь, у вас. Что-то вот они хотят, или какие-то траты Ну, два с половиной года, дети. А, детям своим. А, детям своим финансовый план рассказывают. А, вообще, да, по поводу обучения детей у меня тоже есть план mm. <свят> я во первых даю играть детям своей, ну, с, с, с деньгами у нас есть определенная копилка там разные из разных стран разные купюры которые, ну, в принципе, как коллекция, наверное, больше собиралась из-за путешествий на память. И дети умеют их раскладывать, да, по циферкам. Ну, кроме Юго-Восточной Азии, там они ну и раз цифры непонятны. Плюс ко всему, мы их учим в копилочку откладывать. То есть есть импровизированные копилки, это твоя копилка, это твоя копилка, и вот они откладывают в копилку. В будущем, когда уже будут более осознанные, пока это не очень, когда уже осознанные буду навязывать им софинансирование покупок чтобы не было такого мама купи камаз э, давай я 70 процентов от камаза а ты 30 и своей копилки идет э, вот в таком виде То есть уже да? Э, вообще да ну дети же они очень сообразительные там в 5-6 лет уже можно сидеть играть с ними в монополию и они вас обыграют Любые, вы знаете, любые инструменты, финансовой грамотности, конечно, нужно обучать. Нужно обучать с детства. Да, в моей, в моей семье это происходило немножко а, с точки зрения надо экономить. Доводилось до абсурда. А, покупалось то, что выбрасывалось на рынок, по-другому я не знаю это назвать, вот там выкинули платье или там брючки. А, то, что велико, неважно, купили, подшили. А, ребенок целый год сезона отходил. На следующий год уже коротковато, неприлично, отпароли отпарили, то, что цветопередача не совпадает, ерунда, продолжаем носить. Ну, тогда еще и время было такое, да, что многие так... Был, дефицит. Да, дефицит был, и это было естественно, да, совершенно верно. Поэтому... Э Откладывать, учим с детства, э, стараемся именно дать вот этот навык. Ведь в финансовой грамотности нет ничего сложного. Если вы просто перестаете вот деньги рас, раскидывать э, вот на всякую ерунду, ну вот там, вот не то что на ерунду, да, э, то тогда все будет гораздо проще. Главное – баланс. Можно передвигаться на такси, я не запрещаю, но э, просто вы выделяете на это определенную статью расходов. И если в вашем финансовом плане написано, что там откладывая 1000 рублей или там, 100 рублей в месяц, в день, вы сможете гораздо быстрее купить машину себе, ну, тогда вы, наверное, автоматом перестанете тратиться. Если кто не умеет откладывать, могу тоже рассказать полезный инструмент. Кто не умеет откладывать? Рассказываю. Рассказываю. Рассказываю, да. Я сегодня, сегодня, А гуляем, да. Рассказываю. 100 рублей замечаем или нет, когда вот тратим в течение дня? 100 рублей? Нет. Не замечаем? Да. Отлично. Вот вы как раз руку и подняли. Настоятельно рекомендую, заведите доходную карту, ну, на которую начисляются проценты на остаток. Ну и предложений сейчас множество, обязательно оценивайте карты, где, где вы сможете выполнить условия. Просто некоторые карты дебетовые, чтобы вам начислили процент, да, это дебетовая банковская карта, и на нее еще и процент капает. Они заставляют, чтобы движение денег было на счете, ну, по, по карте, то есть там, чтобы продуктов человек купил на 30 тысяч, или там еще что-то. В течение, что -то. В течение на рынке есть, чтобы никак реклама была или потом в рассылке прочитаете на рынке есть банковские карты которые начисляют процент на остаток но при этом не заставляют вас показывать какое-то движение, они реально как вклад в кармане получил ее и носишь с собой, при этом даже нет расходов на ее содержание, они бесплатные в обслуживании. Карточка Сбербанка с вас ежегодно снимает деньги за обслуживание и еще она и за мобильный банк деньги берет, то есть это еще дополнительные расходы Вот. Таким Макаром как раз-таки мы и подкручиваем все статьи затрат в своем бюджете. Я вам потом в рассылке пришлю. Я в рассылке прочитай. Да, какой это это да? Вот. И фактически вот у вас 100 рублей. С утра проснулись, зубы почистили, 100 рублей взяли, перевели на банковскую карту. На следующий день 100 рублей взяли, перевели на банковскую карту. Вы не заметите, но за месяц у вас отложится 3000. И таким макаром вы сможете накопить гораздо больше. Ну, то есть принцип просто понятен. 100 рублей мы не замечаем. На сегодняшний момент у меня это уже до автоматизма доведено как примерно. Да? Надо купить зимние шапки парням. Идем с мужем в магазин, примеряем, смотрим, все, шапки нравятся, подходят, размер запомнили, все. На автомате залезаю в интернет-магазин, вижу, каждая шапка на 300 рублей дешевле. То есть для нас это в семью экономия 600 рублей. Я, естественно, тут же их заказала в интернет-магазине, мне зачем переплачивать, я еще подожду, пока не морозы. 600 рублей сразу же отложила на свой капитал. То есть ну, принцип очень простой главное но ну, вы помните да магическая цифра 50 30 тысяч она сразу же разлетается для того чтобы не разлетелось вот красивый финансовый план он будет как сервером сидеть и смотреть ты уже 30 тысяч накопил подожди немного скоро не за горами будет желанный автомобиль так листик там по рядам пошел да Так, есть? Да, в соцсетях тоже есть, да. Обязательно. А, ну, Елена Феоктистова, я не знаю, как правда вы меня найдете. Может быть, если обучение Санкт-Петербургский государственный СПБГУ Юрфаг дневное отделение. Там на фотках я вот такая. Сейчас я вам покажу. Вот, вот такая вот на фотке. Ну что, полезный сегодня контент был? Расскажите мне. Что-то понравилось, не понравилось? Обратную связь хотелось бы получить. Я стрессоустойчива, не переживай. Помогите, лучше таблицу поставить. Готов Не проблема совершенно. Деньги есть всегда. Роман Рогашоков, там пошаговое составление личного финансового плана. Да, Я под указом этой книги составляю. Свой первый получился, да, все хорошо, но ну, потом я его переделал, усовершенствовал, а что было потом? Это эта книга в интернете, есть, да? Она в интернете, в магазине, она в ленте продается, в буквоеде, она везде продается. Это прям нормальная книга, обыкновенная книга в бумажном издании. А, в ленте она стоит где-то 452 рубля, а в, я, по крайней мере, видела ее. А? Не, она, она вот такая вот где-то, не очень толстая. Она причем написана таким легким языком, там с анекдотами, с шутками, прибавотками, очень легко читается. А самое главное, что там прям пошагово, что куда поставить. И сейчас я вижу ваше желание задать вопрос. А в буквоеде она будет дороже, где-то около 900 рублей. Можно перевести 200 рублей на Да, можно сэкономить, конечно. Лучше в магазине лента пойти и купить. Там она 450 или 500 рублей, я ее видела, стоит. У вас вопрос был? Или вы уже передумала? Нет? передумай. Приложение. А, вообще, я рекомендую разные. То есть у меня нет какого-то фаворита многие хвалят coinkeeper и в принципе он удобен он действительно себя проявил coinkeeper но это платное приложение есть финансовый менеджер это бесплатное приложение у коина многих, многих раздражает что там такая слишком сильно навязчивая реклама они а прям финансовый менеджер там, там к семейный бюджет еще есть приложение то есть их великое множество попробуйте провести тест драйв ничего не покупайте сразу установите попользуйтесь нравится не нравится удалите <сёк> установите другое да но ну, только не увлекайтесь чтобы у вас бюджет при этом все-таки начинал вестись <сёк> а вот вы сказали литературу кроме аргошокова деньги всегда еще что -то? Ну, по этой теме можно Совенка почитать. У него тоже личное финансовое планирование. Савенок. Савенок. Да, да, вот такая забавная фамилия у человека. Личное финансовое планирование, да? Да, да. да. Или личный финансовый план, или личное финансовое планирование, как-то так у него называется, она, может быть, личный финансовый план. Могу сейчас ошибаться. Вы сейчас рассылаетесь, чтобы вот то студент, кому-то сделают <сиски> программу. есть да. студентов называете, имеете в виду учебного заведения, или вы ваши студенты называете студентами? Э, люди, которые обучаются у нас на курсах, Они мы их называем студентами, да. да. Просто это, я, думала, это, я думаю, может, целевая у вас как бы работа со студентами? Нет, а, нет, нет, возрастная группа у нас абсолютно разная совершенно. Просто мы, ну, наш центр в том числе работает с университетом Ранхикс, это Российская Академия при президенте России, народного хозяйства при президенте России. И в свое время мы выдавали корочки людям, которые проходили все три ступени. У нас есть личный финансовый план составления, первая ступень, увеличение дохода, вторая ступень и третья ступень это уже инвестирование. Сейчас как раз корректируем программу. Надеюсь, в будущем ну, мы будем продолжать. готовы вам Я имею в виду с Радхиксом именно, согласовываем раздел. Под них? Ну да, там скорее, скорее, чтобы упростить систему получения корочек. Потому что скорее это нам больше надо, чем им. Они хотят, чтобы все было жестко, а мы хотим, чтобы все было попроще. Ну, то есть, там, не три ступени, чтобы человек прошел, а две, например. И корочки выдавать. И пытаемся вот сделать что-то смежное, чтобы учесть разные э, моменты. Какие-то примеры из достижений учеников? Они, конечно, есть, вы сможете почитать на сайте, здесь я могу только рассказывать голословно, показать, слайды их не предусмотрено. Хвастаюсь собой, могу собой похвастаться. А если, например, у вас финансовые сметы ну, вот, целей как таковой вот, установлено, знаете, да, принцип проверять любую цель на, на ложность? Вы наверняка знаете, вы читали книгу, кто не читал, знаете, как вот проверить ложность цели. Вот вы записали там квартира, машина, яхта, там, путешествие, там, мотоцикл кто-то записал в свою смету целей. Самый простой способ поднять руку, вот, например, смотрим там мотоцикл, да, да и хрен с ним, с этим мотоциклом, не будет его никогда в моей жизни. И если у вас рука нормально опускается вот так, да, и... Хрен с ним с мотоциклом. А, то тогда это ложная цель. Зачем она вам вообще в этой смете? Нафига вы ее? Ну, зачем вы ее будете вписать сюда в личный финансовый план, копить идти к ней, если она вам реально не нужна? А, поверьте, не на все. Будет какой-то момент, где вы остановитесь. Будет обязательно. Я не спорю, что есть люди, которым не хочется своего жилья есть такие но зачастую у них тогда желание какое-то знаете путешествовать например все время ну то есть какая-то альтернатива все равно у них есть поэтому зачем тогда копить на свое жилье если вы все время мечтаете путешествовать так занимайтесь желанием как там листик он путешествует у вас или он где-то уже остановился еще еще идет какие еще вопросы можно сделать перерыв, я подожду пока лист, потом будут вопросы, мы можем как-то завершать. Как скажете? Какое желание у вас? Все думают мучительно. Ну, все а эту табличку мы все ли вы скинете в группу? Да, ну мы не в группу, вот я сейчас листик по рядам мы пустили. Укажите, пожалуйста, вашу почту электронную, я вам отправлю. Где Простите, где? Это Excelки Excel будут? Вы имеете в виду файл, какой формат? Excel. Там будет таблица с бюджетом, таблица с балансами. Мне кажется, первые ряды, по-моему, еще, да? Да, да пожалуйста. Вы мне скажите, я вас хотя бы убедила личный финансовый план составить себе? Ну вот кого я убедила? Кого у меня получилось убедить? Ой, мне приятно, все. Все, мне приятно. Вечер не прошел зря, слава Богу. Но вы рекомендуете его там да. До 6, да, да, да, да, конечно. А в нем и смысл заключается, что, во-первых, вы предусмотрите смену автомобилей, там, каждые 5-3 года, кому как удобно, да, каждый раз, и его продажу. Вот, вот это вот тут среди вот есть примечание, это продажи автомобилей, поступление денег, обучение детей, ну, их рождение, обучение детей. А свадьба, если ну, необходимо, тратится на это. Мы из каких доходов на текущий момент? Мы увеличиваемся в течение жизни в два раза. То есть у нас идет принцип такой, что, все-таки предполагается, что вы свой доход так или иначе увеличиваете. Вы работаете? Да. Благодаря тому, что у вас есть финансовый план, у вас есть денежный запас в течение полугода. Спокойненько восстанавливаемся на работе, ищем возможности для заработка. Чуть-чуть, да, опустошается подушка, как я жила, собственно, без работы. Чуть-чуть она опустошалась, но как только я опять нашла работу, я опять... Спасибо большое. Я, соответственно, опять восстановила свою подушку до того уровня, который мне комфортен. И она у меня опять лежит э, спокойно и чувствует себя. А а, до миллиона четыреста в банке. Вообще финансовая подушка у меня на депозите. Почему? Потому что это, знаете, как ну вот банковская карта, с которой начисляется процент на остаток, чтобы можно в любой момент было взять, если что-то произойдет, и при этом проценты я бы не потеряла. И что самое... Главное, она, ну, она, по сути, заменяет мне как запасное колесо. Что-то случилось, все, она у меня с собой, я достала ее. Нет, не, далеко ни не в коем случае. Потому что если их покупать там, в облигации, вкладываться или еще что-то, я же могу потерять на, там, на перепродаже, на выводе денег. Всегда думаем о расходах. В том банке, который у меня, там 6,5% на остаток идет годовых. да. Да, да. Какого периода вы себе позволили? Я себе что позволила? Миллион четыреста вы оставили себе. В депозите? А, вообще, вот я вам могу честно сказать, что стоит вот миллион четыреста или не миллион четыреста оставлять да, на депозите. Зависит от вашего вот траты в месяц. Я лично про вас. Так, а я вам и объясняю, ну, что когда а, лично про меня, ну, да, да. моя финансовая подушка у меня существует лет где-то с 10 Не, не, нет, я имею про эту сумму. 7. А про эту сумму, да, да. да я уже не помню. Ну, может быть, когда... Ну, вот я ее восстановила, наверное, вот в течение этого года, который заканчивается. До этого я ее опустошала, потому что, ну, мальчишки там два года назад родились, два с половиной года назад мы пока там э, адаптировалась к новым реалиям своим, что я теперь э, э, на вольных хлебах, да, и что я теперь и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Ну и, соответственно, дети требовали расходов, потому что ну, беременность была непростая. Не скрываю, действительно, мы много денег потратили на того, чтобы парней этот, стабилизировать. Вы получаете деньги ну, по максимуму на депозит? Ни в коем случае, не по максимуму. Ну, а, до миллиона четыреста я рекомендую. Да, да, да. А, не по максимуму. Деньги а, до миллиона четыреста на депозите – ваша финансовая подушка фактически, чтобы это как запасное колесо 000 000. было. Потому что вы застрахованы. А, а, ну, конечно. 000 000. Конечно. Ага. Ну, чтобы вам возместили. Сделать, там, как... Не, можете и несколько банков сделать конечно вопрос, а, главное главное чтобы а, не превышало 6 месяцев то есть вот у вас например расход а, там не знаю в, там в 40 50 тысяч рублей а, 6 месячный запас на банковском депозите держим и все и все комфортно если что-то случилось с банковского депозита сняли а уже соответственно да, да. О, деньги солить не надо да совершенно верно потому что инфляцию никто не отменял Инфляция есть в любом случае. Про инвестирование не можете рассказать подробнее? Вы же клуб инвесторов как... Да я знаю, но меня пригласили именно как специалиста по личным деньгам. Мне сказали, что вы, пожалуйста, про инвестирование только ничего не говорите. Мы говорили, там труда говорили. Потому что вы поймите, я консервативный инвестор и поэтому. про ваши консервативные. А, ну, свои ссылки. В рассылке, ребят, по-другому не скажу. Ну что? Я Все? Есть еще вопросы или выдохлись? Да, мы послушались еще. Нет, я... Э, можно, конечно, еще э, поговорить... А ваш портфель. Можно хотя бы так, вот, узнать, Ой, так, индивидуальный инвестиционный счет, там, значит, лежат у меня только акции, на сегодняшний момент голубые фишки. Не все, а из каждой сферы... Россия, Америка. Нет, инвестиционный счет... Россия, да, Да. Голубые фишки, и с каждой сферы не путаюсь. То есть из финансового сектора, из нефтегазового сектора, из там, металлов золото, чуток, и все это между собой сбалансировано для того, чтобы, ну, приносило какую-то достойную доходность. Оно не является самой целью. Я инвестирую не с точки зрения, то есть у меня инвестиционные инструменты, они используются для достижения целей, но вкладываюсь я не с целью быстро получить прибыль, а я вкладываюсь там на 5, на 10 лет. Ты да. Сохранение и создание своего пассивного дохода. То есть на сегодняшний момент у меня уже есть а, пассивный доход в виде двух квартир в Московской области, которые меня позволяют спокойно мне безбедно жить. А, но параллельно у меня растут дети. Им тоже нужно что-то будет передать от себя. У супруга, у него прямые инвестиции в чистом виде. Он э, занимается организацией бизнес-проектов и потом их сдает в аренду фактически живет на доход от сдачи в аренду, ну прямые инвестиции. Общий а Общепит. Очень популярная, всегда. Вообще, знаете, мама моя говорит, что люди будут всегда болеть, есть и умирать. Самые популярные Даже способы одеваться но одеваться с этим проще понимаете то есть если у человека что-то нет он и в старом походит перешьет очень многие там бесплатно одежду отдают но поесть вылечиться и расходы на похороны это на детей это вообще отдельная статья от трат. Просто что у нас творится с... Почему такой колоссальный ценник выставляют на детей? Там Вот эти вот маленькие тапочки, там смотришь на них, 3000 рублей, господи, да и думаешь, что хотя бы месяц-то отходит или полмесяца только, а потом нога вырастет. На детей, да, это отдельный вообще разговор. Ну, капиталистическая экономика, ничего не поделаешь. Всегда все вперед. А криптовалюта как? Провокационный вопрос. Давайте я вам как юрист просто скажу. Дело в том, что с юридической точки зрения это ничто, нигде и никак. В нашей стране всегда, ну ладно, это слишком грубо я говорю, в нашем государстве очень часто так случается, что если где-то государство не зарабатывает, то оно обязательно начнет зарабатывать и пострадают пионеры в этой сфере, так скажем, да. Я, мы не рекомендуем криптовалюту, потому что мы считаем это сверхрисковым инструментом. И э, именно из-за того, что он никак законодательно не урегулирован, за ним ничего не стоит, вообще ничего. Да? То есть если за рублем там, и за долларом, евро это золотовалютные за, за, за запасы страны, то здесь нет ничего. Сама технология, она, конечно, уникальна. Никто с этим не спорит. Я не отрицаю вот гениальности изобретения. Как самолет, который был впервые создан братьями, который взлетел и пролетел там, по-моему, сколько-то метров, он был уникален, но использовать его для полетов было нельзя, потому что он не летел долго, он летел мало, и все это сопровождалось очень сильной тряской, то есть это было опасно для жизни. Точно так же, вот, мне кажется, и люди, которые сейчас активно покупают криптовалюту, они, э, ну вот, как на первом самолете, который еще не опробован, э, первые испытатели, я не из таких. А вопрос, с чего вы решили, что за рублем и прочими валютами стоит валютный запас? А как же кризисы, которые были? Не, ну как кризис это... Решение это... просто в ноль. Нет, вы вы путаете, когда идет э, все-таки падение денег, да, и, ну, то есть излишний переизбыток, когда и государство начинает там для своих, для своих нужд просто печатать, штамповать, Конечно. и количество. Вот почему происходит обесценивание, Вашу да? Банк, Потому что количество обесцениваемого количество что денег. Завтра, несколько... Ничего, Заравность. ничего, я не отрицаю это. Но здесь же нет спора как такового. Я вам говорю о том, что с юридической точки зрения валюта ни за кем не закреплена. И э, фактически поддерживается просто ну, несколькими владельцами. Вы пользуетесь, пожалуйста. Я не буду в любом случае пока. Для меня это слишком э, рискованно. Я боюсь потерять. Я слишком долго зарабатывала, откладывала, копила. Зачем? Я вложусь лучше в акции, в облигации ВТФ. Для меня это проверенный, понятный инструмент. Я буду не отказывать себе, не буду отказывать себе там в отпуске, в регулярном уходу за собой, не знаю, там все что угодно. Уже 5 страх на свою криптовалюту. Да, я знаю, это я знаю. Ну, дождемся, дождемся. Самолетики уже более отработаны. Да, более отработанные самолетики, хорошо, да. Все биткоины уже юридически будут. Вот тогда прожимся всем. Хотя ты не да. И не надо да. такого, вот, войдешь, Да, да доходы, высокая доходность, она всегда обеспечивает высокий риск. Это же. А, Лишняя а. а. да. Носово, Ну что, прощаемся? Есть еще вопросы? Ждем рассылки. Все, отлично. Спасибо вам большое. Приятная публика.